Дальше у вас есть, естественно, мысль. Вот она, ваша мысль. Мысли миллионы. Чтобы вы понимали, вообще, я не рассказываю эзотерику, это нормальная физика, физика нашего пространства. Мы живем в энергоинформационном пространстве. И вообще за это уже давным-давно даны Нобелевские империи, еще в 1909 году. То есть, если кто-то вам говорит, слово энергия ругательная, отправьте его в 1908. Там он имеет право ругаться на слово энергия. После 1909 уже никто не ругается. А кто ругается, он просто далек, далек от образованности. Энергоинформационный поток. Просто мы ходим с вами в невидимой реке. И у нас здесь есть локатор. Ну, как если бы. Я просто... Как у радио. Вот знаете, радио, да? Вот мы с вами, частично наша голова, это как радио. Можете ли вы сказать, например, если вы все время настроены на волну, ностальгия ФМ. Можете ли вы сказать, что существуют какие-то другие передачи? Нет, конечно. Вы слышите все время ностальгия ФМ. И ваш локатор всегда улавливает, что ностальгичные песни, ностальгичные рассказы, вы встречаетесь с людьми, которые тоже ностальгируют, но потому что вам есть о чем поговорить, вы на одной волне. И тут бабах, ну так бывает, что вы встречаете кого-то, у кого другая настройка, и он вам рассказывает какую-то новость. Первое, что делает человек закрытый, он естественно говорит, нет-нет, этого не бывает, так не бывает. Но реально свобода воли случается тогда, когда вы начинаете крутить вот эту ручку в своем радио. И как только вы начинаете настраиваться на, например, на взаимную любовь. Все, берем курс на взаимную любовь. У меня тоже есть такой онлайн. И дальше я вам там пощу и рассказываю разные истории любви. реальные истории, не выдумка. С реальными фотографиями. Вот люди, вот как они встретились, как они полюбили, как они даже жизнь прожили. Что пишут обычно девочки? Читай, с ума сойти, жила и не знала, что такое бывает. У нее такой же интернет, как у меня. Забиваешь просто лайк-сторию. Никто не прячет, платить за это не надо. Точно так же могла уже давно пойти и учитаться. Что мешало? Правильно. Ее настройка. У нее настройка одиночество, беспросветность, взаимной любви не бывает. Все мужики, ну дальше, как бы на Вот ваши мысли. Реально есть ваша мысль, склонность, да, ваша настройка. И есть общий энергоинформационный поток. И только если у вас есть свобода воли, свобода управлять свои мысли потоком маленькой речушкой, то вы конечно вы можете, во-первых, у вас крутятся свои мысли привычно, там лабиринт привычный. Если с вами поговорить или вообще попробовать, чтобы вы что-то написали на какую-то тему, я легко желтеньким обычно подчеркиваю, говорю, э, ментальная, ошибка, ментальная ошибка, ментальная ошибка, ментальная ошибка, ментальная ошибка, все. Вы сидите и говорите, обалдеть. Да, потому что вы ходите по лабиринту и привычно стучитесь там, где закрыто. Дверь рядом. Но ну, вы просто не привыкли туда поворачивать. Но мало этого, вы еще из общего энергоинформационного пространства все время тащите, вытаскиваете подтверждение своего лабиринта. Ну, чтобы утвердиться в правоте, ум очень важно утверждаться в правоте. Он настаивает, он хочет всегда быть правым. Ну такой вот инструмент. У меня был мотив перетащить вас в лимон, в слюну. Вот я дала вам мысль в лимон. Всего лишь мысль. Если бы я не начала описывать, то есть не задействовала третий компонент к вашему непосредственно уму, не имеющего прямого отношения, потому что